В моей практике проводишь тренинг, он один получается, второй не получается, и непонятно почему. И тут сейчас нам даются такие упражнения, которые нам помогают вообще себя еще раз протестировать, понять свои зоны развития, свои какие-то слабые точки которые надо прорабатывать для того, чтобы быть прямо профессионалом-профессионалом. Вот И у нас вот сейчас, кроме вот этого осознания, даются прямо инструменты, когда мы можем друг на друга вот работать. Ведение групповой динамики – очень важный процесс, который часто остается у нас за гранью нашего внимания и вот именно инструменты которые мы получаем сейчас на тренинге помогают нам вести всю группу как единое целое к достижению результатов которые ну, которые мы, мы запланировали как тренеры научили прежде всего вот лично меня тому что э, очень важно висчленять лидера в в команде в коллективе который с которым ты проводишь тренинг и его мнение обязательно учитывать и ставить его на свою сторону всегда нужно быть очень деликатным вот в кто к той системе, которая тебя пригласила, и которая ты, в общем-то, пришел что-то там изменять, какие-то какие паттерны поведения менять. И ты деликатно, понимая и уважая все, что там было, ты аккуратно вводишь вот эту новые какие-то моменты и новое понимание. И этому действительно никто никогда не научит.